Здравствуйте! Хочу с вами провести откровенный разговор. Вчера я своими роликами вызвал бурю эмоций, положительных, благодарю вас за это, и негативных. Зачастую просто грязных. Но что заслужил, как говорится. И вот я хочу с вами сегодня поговорить откровенно честно о том, что нельзя было сказать в маленьком ролике. Там выжимка, там эмоции, там чувства, там отдельные мысли. А здесь я хочу развернуть все и показать всю глубину происшедшего, и происходящего, и главное, посмотреть и в будущее. Не буду говорить о том, что происходит в мире, мы все прекрасно знаем и понимаем, что это не просто так, что это не случайные события, и эти не случайные события, естественно, возникли не на пустом месте. Вчера я проводил сына на фронт. И сами понимаете, что это непростой процесс. Кто-то говорит, почему вы отправили его. Я его не отправлял. Его отправила страна, выдав ему повестку. Это первое. А во-вторых, он сам принял решение, что пойдет. Другие варианты, может быть, и были, но он о них даже не, не говорил. Он отталкивался от своей души. Наверное, он вспомнил что пришел, наверное, в эту жизнь уже с пониманием того, что это может произойти, и что придется сделать такой поступок. Или не делать. И он сделал. Это его выбор. На пороге лечь поперек и не пускать – это бессмысленно, мужчина взрослый. Ну и это не мой принцип Кто-то из тех негативных высказываний сказал, что я нарушил все свои труды, перечеркнул все свои труды. Труды о любви, о радости, о счастье. Нет, друзья. Я как шел, так и иду в своем направлении, Нисколько не отклоняясь, наоборот, с каждым днем, делая все более уверенные шаги на этом непростом пути. Тот, кто сомневается, скажите, в чем я поступил небожественно? Я не совершил насилия над своим сыном. Я действовал из самого высокого состояния любви, которая все разрешает, которая есть Бог. Бог есть любовь. И Бог разрешает делать все, что желает человек. И насиловать душу другого человека, пусть даже это будет... Сын, этого нельзя. Это не относится к моему принципу, божественному принципу. Да и вообще не относится к божественному принципу. Но это вопрос уже решен, и я просто пояснил некоторые моменты, чтобы вы понимали, что моя позиция осталась прежней. И я не желаю, чтобы на войне погибали люди. Я не желаю, чтобы чтоб были войны вообще, чтобы они были на земле. Эта позиция остается прежней. Но есть вещи, которые выходят за рамки моих желаний, за рамки моих сил я вчера об этом сказал, и сегодня сказал в обращении к пожилым людям, что мы шаг за шагом упускали возможность мира и в конце концов пришли к этой ситуации. Но я сейчас хочу с вами поговорить о глубоких причинах того, что происходит, вчерашним событием и реакцией на него со стороны подписчиков вызвано мне, как бы это сказать, новое состояние, новое понимание. Того, как надо действовать дальше. Для того, чтобы мир состоялся, нужно очень многое изменить. Очень много изменить из того, что есть сейчас. Потому что то, что сейчас происходит, это на основе того, что есть в нас, во всех нас. И во мне тоже. И вот, чтобы было другое, чтобы был мир, нужно что-то сделать такое, чтобы мир изменился. Без просто изменений, внутренних измерений, изменений во мне, в других, просто на желание, чтобы был мир, мир не получится. Если мы останемся прежними, то он будет продолжать развиваться, а точнее, идти по нисходящей в этом направлении. Идет эскалация. Значит, мы что-то не осознаем главное. Значит, мы что-то не решаем. Что? Вот в этом и моя задача. Для этого я просил все эти годы, когда шла пандемия, и потом, когда началась война, я просил как раз об этом, чтобы мы нашли новый путь развития себя, чтобы мы стали другими, тогда и изменится мир. Пока он такой, это значит, такие наши головы, такое сознание, такие наши чувства. И чтобы это изменилось, надо нам стать другими. Конечно, у каждого человека своя голова, свои чувства, свои мысли и, и своя жизнь в зависимости от этих мыслей и чувств. Потому что как мы думаем, так мы живем. Я не думал о том, что война нужна. Я не хотел войны, но она почему-то есть. Значит, в моих мыслях что-то не то. Значит, в моих мыслях есть какая-то лазейка для этой войны. И вот я решил с вами побеседовать и вместе разобраться. Что в наших головах такое есть, что мешает остановиться в войне, что разрешает войну. И первое, что приходит, это то, что мы не масштабные. Это то, что мы отпустили эту ситуацию. Каждый решал свои задачи. Работа, дом, дача, машина, отдых, за границу – родить детей, воспитать, решал свои задачи и не особо интересовался тем, куда идет мир. Не проявлял это масштабности. И не проявляя масштабности, не ставил задачи по развитию себя, по изменению своего мировоззрения, своих каких-то качеств. Да, развивались, да, много чего за последние годы, особенно для развития человека в интернете. Но это развитие для чего? Развитие для того, чтобы убрать конфликт в семье, чтобы выйти замуж, чтобы родить ребенка, чтобы добыть денег. Развитие было такое же, такое же немасштабное. Поэтому первые, первое упущение, которое, я считаю, мы сделали, это потеря масштабности, а точнее отсутствие масштабности, масштабности мышления, масштабности чувств и масштабности поступков. Исходя из этого немасштаба, мы позволили активно действовать лжи. Энергия лжи, как сказал краем, самая пагубная энергия, самая опасная энергия, она может разрушить Землю. И мы подошли к этой черте. А ложь как раз это главная энергия, которую мы несем в себе. Каждый. Обратите внимание. Я могу это сказать определенно. Я эту тему уже изучаю давно. Вот вам простой пример. Скажите честно. Вы считаете себя Богом? Вы готовы любить как Бог? Вы творите как Бог? Вы живете как Бог? Богом, рожденный Е. По образу и подобию его созданные. Вот вам и ложь. Ложь, что ты божественный. Ложь, что ты человек-творец. Ты обманываешь себя, обманываешь других. И все находятся в этой иллюзии. Очень большая ложь. Я люблю весь мир. Очередная ложь. Любить мир? Это надо действовать соответственно. Это что-то творить для мира. А что сделано для мира, кроме того, что ты съездил в несколько стран и насладился красотами тех других стран, других миров? Что ты сделал для мира? Очередная ложь. Хочешь мира, так ты что-то делай для него, а не потребляй его. И это тоже ложь, и это тоже ложь. И вот в этой лжи, и не только в этой, много лжи, пошло дальше развиваться еще множество ее ответвлений, например. Большая ложь, большая, очень большая ложь, что другой народ – это враг. Другой народ – враг. Как так? Мы на земле все одно, но оказывается, есть на ней и враги, и надо их убивать. И ведь это же не просто чьи-то отдельные мысли. Это целая концепция, целая программа. Еще в году, 1993 году, в 1993 году, в НАТО разработана стратегия. Об этом на днях сказал один из генералов НАТО. Проговорился. Разработана концепция о том, чтобы из Украины создать силовой кулак для разрушения России. 25 с лишним лет эта стратегия разрабатывалась, утверждалась, закреплялась, и Украина наполнялась оружием. И я думаю, вы, уважаемые, живущие в Украине, разве вы этого не видели? Что идет мощнейшее вооружение. Вы соглашались с этим, то, что есть враг, от которого надо защищаться. И вы это воспринимали спокойно, кто-то и с радостью. А почему враг оказался в головах? Ведь как мы думаем, так мы живем. И через некоторое время, если ты постоянно говоришь враг-враг, с телеэкранов, в газетах, журналах, на разных мероприятиях, даже в шоу-программах, то это состоится, чаша переполнится. Вы скажете нет. С начала 50-х годов уже активно велась, активность с начала 50-х годов, а может даже с конца 40-х годов, активно пропаганда, пропаганда, которая может развести Украину и Россию. И не просто развести, а сделать их врагами. Это ни для кого не секрет. Кто думает, кто читает... Кто не прячет голову в песок, что-то быть не может, он легко найдет подтверждающий фактор этому. Я сам видел такую картину. Обратите внимание, в 1991 году я еще был далек от того, от тех каких-то духовных вещей. Я еще не приступал даже к своему духовному пробуждению. Я был директором завода, и мои компаньоны были во Львове. Мы там получали лазеры, и вот я приехал в гости, ну, по командировку. И они меня повели в ресторан. Говорит, у нас появился модный ресторан, мы там забронировали столик. Пойдем, сходим. Пойдем. И вот заходим, они меня пропустили вперед, я захожу, и что я вижу? На пороге стоит немец в полной нацистской форме, в каске, с нашивками, рукава засученные, короткие сапоги. Ну, то есть полностью, все экипировка. Со шмайсером, то есть с автоматом. И он стоит так широко расставив ноги и... Этот автомат, этим автоматом, тычет мне в грудь и говорит, Москаль, 91-й год, Москаль, унизительно. И это уже, значит, были не просто отдельные зерна, это уже ростки из зерен. Я развернулся и ушел. Друзья, да вот ты что, это шутка там, это же прикол такой. Это не шутка. Я сказал, ребята, это плохо закончится. И потом, уже будучи осознанным, начиная с 2004 года, я ездил по Украине. Я выступал во многих городах. Харькове, Донецке, Петра... Днепропетровске, Запорожье, в Одессе, в Киеве. В крупнейших городах Украины я выступал. Аудитории были большие. От 300 и выше в Киеве один раз было 700 человек, другой две тысячи человек. Кто-то помнит там мои выступления. И я говорил, я предупреждал что ложь накапливается, и в какой-то момент будут серьезные проблемы. Серьезные проблемы. Но все отшучивались, хотя уже тогда было заметно, что этот процесс нарастает и становится неуправляемым, а точнее он управляемым становится только из одного центра. Из центра, который и затеял всю эту игру в середине прошлого века. Так что, друзья мои, отсюда делается вывод. Пока в головах будет враг, пока в головах будет враг, пока будет ненависть, война будет идти. Никуда не денешься. Человек с таким сознанием, в котором есть враг и ненависть, он должен или уйти с этим сознанием, уйти из жизни, если оставят это сознание, или изменить его. И тогда поменяется все. Я своему сыну сделала только один наказ. Запомни, что это не враги, куда ты идешь. Ты играешь большую игру, которую затеяли большие дяди, находясь далеко от Украины и России. Они просто... Разыграли эту карту, и два народа, близких народа, жившие под одной крышей в советское время, стали убивать друг друга. И цинизмом звучат слова из-за океана, когда один сенатор сказал, мы будем воевать до тех пор, пока останется жив хотя бы один украинец. И это действительно так. Обескровить Россию с помощью Украины, решить таким вопросом, таким способом несколько сразу вопросов. Вот та задача. И вы думаете, что это только из-за финансов, хотя здесь финансовая роль играет большую часть со всех сторон. Выигрывают здесь только не простые люди. Выигрывают есть те, кто на этом выигрывает. В том числе и украинские генералы. Они выигрыш. Потому что они получают хорошие дотации. Запада за, это, за эту бойню. Друзья мои, мы должны с вами осознать, что если мы, народ, не изменим эту позицию, позицию, что есть враг, тем более враг, которые рядом, с соседями, воевать с соседями. Это что за жизнь? Жизни никогда не будет. И победы никогда не будет. Ничей. Будут выигрыши только те, кто за пределами этого процесса. Те, кто управляет этим. Так вот, пока мы это не осознаем и не станем убирать в себе Образ врага, мысли о вражестве. Да, не просто это, когда уже столько натворили. Но тем более, тем более важно, тем более мощно. Звучит голос каждого, кто это понимает, осознает и выходит из состояния врага к другому народу. И таких на Украине... В Украине, простите. Я давно говорю в Украине. Таких в Украине много. И становится все больше. Примыкайте к этому числу. Я стараюсь, чтобы в России тоже не звучали эти слова. Не просто. Не просто донести до людей, что образ врага, никому не принесет пользы. Никому. Мы сейчас с вами входим в новый этап эскалации войны. Я думаю, что до ядерной войны не дойдет хотя она на горизонте так и помахивает ядерной дубинкой. Почему не дает? То, что все-таки разумных людей много, ведь и много в Европе. Европа тоже разменная карта, ее используют. Так вот, но... Погибать никто не хочет. В Европе никто не хочет погибать. А ведь Европа пострадает больше всех, если начнется ядерная война. Америке, может, меньше достанется. Но Европе и России достанется сильно. Европа понимает, что на ее территории будут наибольшие проблемы. Поэтому я думаю, как бы там не стращали, как бы там не кричали, но последнего шага не сделают. Но мы с вами не должны расслабляться. Мы должны понимать, что мир... Находятся на грани. И позиция каждого должна быть однозначной. Если я за мир, то значит во мне нет образа врага. Вот тогда ты за мир. Тогда ты действительно делаешь шаг к миру. Еще раз говорю, очень непросто иметь такое сознание. Но я, отправляя сына вчера, провожая его, я не имел и не имею образа врага в себе. И я думаю, что это лучшая защита для него. То, что он меня услышал, и согласился со мной. А чтобы вы понимали всю глубину происходящего, причины, давайте пойдем глубокую историю, глубокую историю, потому что тот, кто знает историю и объективно знает историю, у того открывается такое же, такая же дорога в будущее. Чем глубже в историю, тем дальше открывается дорога в будущее. Все знают Знак бесконечности. Знак бесконечности. Так вот, мы стоим в центре. Чем дальше петля уходит в прошлое, тем дальше в будущее открывается дорога. И нужно иметь, помните, я начинал с масштаба, масштабность другого порядка. Не вот такую вот петельку знака бесконечности, огромную, чтобы у нас открылось будущее, чтобы здесь не закончился, не закончилась жизнь цивилизации. Так вот, пойдем в далекую глубину. Я постараюсь коротко, кто захочет поглубже понять, сам найдет эти все материалы. Это не моя придумка, это все есть в документах. в исследованиях, в книгах. Когда погибала Римская империя, а у каждой империи есть конец, все империи разрушаются. Так вот, когда погибала, погибала Римская империя, Рим пытался сохранить управление территориями. А он очень большими территориями владел. От Англии, вся Европа, вся Африка, Ближний Восток. Все было под римлянами, все было под этой империей. И вот она начала рушиться. Обратите внимание, только территория Украины, России не была под римлянами. Сегодняшняя территория в сегодняшних границах, если говорить, Беларусь, не были. Но они хотели, но никогда не получалось. Потому что наоборот, отсюда были набеги на Римскую империю, вплоть до того, что был исторический момент, когда Рим был разрушен пришедшими с Востока народами из этих, из этих пространств. И не раз... Поэтому суда они хотели бы, да не получалось. Так вот, разваливается империя. И что делать? Если вы помните историю, то помните, как римляне совершали гонение на христиан. А это было как раз на границе образования христианства, появления Христа и последующего религии христианской. Были гонения, но ну, вот пример, как Иисус был распят же именно римлян, римлянским прокуратором. Так вот, они увидели небывалый фанатизм, небывалую веру в идею христиан, такую, которую они нигде не встречали, сильнее любой Воинской повинности была эта идея. Люди шли на смерть, их терзали львами, их четвертовали, с них сдирали кожу, но они, они от веры не отказывались. И тогда умные головы в руководстве Римской империи поняли, вот чем надо удержать мир. И они Моментально произошел переворот за короткое время и изгонимых христиан. Христианская религия стала почитаемой, ее стали распространять. И Рим, а точнее Ватикан, был создан специально центр, Ватикан религиозный центр, который поставил задачу... Сохранить Римскую империю в границах Римской империи, но уже на другой основе, на теологической, на божественной, на духовной. И начали укреплять эти территории таким образом. Началось крещение, начались, ну, дальше больше пошли там крестовые походы по расширению территории, по закреплению и так далее, и так далее. Инквизиция, все было направлено на то, чтобы создать в Европе, и не только в Европе, в других странах, создать вот это пространство, управляемое уже не Римской империей, а Ватиканом. По сути, тоже Рим, те же правители, но уже в другой одежде. Вот так была создана католическая церковь. И они огнем и мечом пошли и дальше, пошли в Америку. Знаете, как все происходило. Они шли и на Россию, на территорию вот, Украины, Беларуси, России. Крестовые походы, но взяли в основном территории. Польша, Прибалтики, под католичество. Дальше продвинуться, продвигались трудом. Часть Украины, это я по сегодняшним границам говорю, часть Белоруссии была крещена в католицизм. А таким же путем пошла и Византийская империя. Но мы продолжаем я становился, скорее всего, на том, что Римская империя разваливалась, и ей необходимо было как-то укрепить себя. И они нашли удивительный ход, гениальный ход. Если вы помните по истории, было гонение Христа, Христа распяли Римский их распял римский прокуратор и христиан гонения совершали тоже римляне все это происходило в рамках римской империи и они увидели огромный фанатизм огромную верность идеи христиан такую которая не было даже у военных у патриотов и они решили это использовать они быстро изменили стратегию, перестали, прекратили гонение христиан, а создали центр управления христианским движением. И этот центр управления стал Ватикан. Так Тот же Рим, но другая система управления, и те же территории стали погружать в христианство. Мечом, где калачом, где мечом, прошлись по Европе, по Америке, по другим странам. То есть процесс продолжался. Управление территориями, но уже с помощью теологических, божественных, духовных методов. Инквизиция и прочее, все было поставлено на то, чтобы территории удержать. Не позволять возникнуть инокамыслениям и мыслящим. Почему было уничтожено столько, столько миллионы женщин ведунь было уничтожено в средние века? Это все вырезалась свобода мысли, потому что женщина ведунья, женщина свободная, это для любой империи гибель. потому что она носительница любви. Вот так вот была создана новая система управления во главе с Ватиканом. Но это у Ватикана по-прежнему была задача аппетит, пойти на восток и взять Русь. Крестовые походы, все это уже было... Под теми же, с теми же людьми, как говорится, но под другими знаменами, под христианскими знаменами, под крестом. Но по сути то же самое. Захватить эти территории. Но вы знаете историю, не всегда это удавалось, но пограничные территории Украины, Беларуси, вот я в сегодняшних границах называю, им доставалось больше всего. Польшу, Католичество заняло, она стала папской. Прибалтика тоже. А вот пограничные с этой территорией, Беларусь, Украина, тоже отчасти проникло в католичество, но отчасти и смешалось со встречным движением с православием. А православие тоже возникло таком же, по такому же пути. Я даже не, не стал исследовать, кто первый придумал этот сохранить империю, перевести ее в теологическую форму то ли э, католичество, то ли православие, то ли Рим с Ватиканом, то ли Византийская империя. <coughs> не важно, кто первый. Важно, что они оба использовали Обе эти империи один и тот же метод. Сохранить власть с помощью религии. И дальше пошли религиозные войны. Их было большое количество. Но они тоже не привели к особым успехам. Запускались, подпитывались, вскармливались лидеры, такие, которые могли у которых было, были амбиции стать правителями мира, Наполеон, Гитлер, и все шли на Россию. То, что только Россия оставалась неподчиненной этим планам, этим управляющим функциям Ватикана, потом там Англия включилась. Потом позже, уже совсем позже Америка присоединилась к этой. И вот триада управления для движения на восток, это как раз и есть. Потом появилась НАТО, хоть это создавалось в противовес Варшавскому договору, хотя. Скорее всего, это был все-таки не противовес, не сила сдерживания, а уже тогда были планы все-таки НАТО сделать ударной силой. И вот с начала 90-х годов, как я уже сказал, стратегия НАТО была простая. Украину сделать силовым кулаком для того, чтобы победить Россию. И все для этого, до этого шло. Все шло к этому. И огромное количество оружия в Украину было завезено и так далее. Ну, то есть, все готовилось к этому. И сейчас неважно, неважно, кто начал первую войну. Хотя я понимаю чувства украинцев и они... Но я хочу сказать, что, уважаемые, дорогие... Вам это даже сыграло на руку. Война все равно бы началась. К ней готовились. Если честно скажете, вы видели, как готовилось все к войне. Но вы сейчас, оказавшись пострадавшей страной, хотя пострадавшей обе стороны, и Россия, и Украина, выиграют. В выигрыше только одна страна, точнее, целый блок стран. Но Европа тоже в проигрыше, по большому счету. То, что экономика сильно нарушена, и еще неизвестно, что будет. Так вот, здесь не важно, я говорю, кто выигрыш. Но то, что вы пострадавшая страна, это помогло поднять волну народа на защиту отечества. Если бы НАТО пошло вперед, Украина бы пошла вперед и напала на Россию, то было бы, наверное, несколько другая позиция. Не все бы пошли воевать против России, а здесь, здесь, как говорится, защищать родину. И я понимаю, понимаю украинцев и принимаю их такую позицию. И когда один из выпускников Академии с Украины сказал, что мне делать, я говорю, а что говорит тебе твоя душа? Защищать Родину. Я говорю, иди защищай. Ты вправе это делать. Это действительно так. Поэтому, друзья, чем Быстрее мы поймем с вами, чем быстрее мы поймем с вами, что если мы уберем образ врага в себе, то война закончится, и выигрыши уже не будут те, кто управляют, а мы станем выигрышей, мы прекратим убийства друг друга. Вот чем больше людей поймет, тем быстрее война закончится. Я в этом уверен. Я вот это все рассказываю, и это еще не все. Если вы захотите, и вам будет интересно, я расскажу еще глубже, что на самом деле происходит. Но вот основные моменты, о которых я сказал. Это более глубокие причины, но еще не самые глубокие того, что происходит. А теперь давайте поговорим о том, что нас ждет впереди. Друзья мои, впереди нас ждет то, что мы с вами сотворим. Ответ именно такой. Мы можем паниковать. Мы можем бояться, мы можем враждовать, мы можем относиться друг к другу, как враги. Но тем самым мы будем лить воду на колесо войны. Но мы можем занять другую позицию. Мы можем понять, что нас просто столкнули лбами те, которые решили таким образом свои задачи выполнить с помощью двух народов, которые бьют друг друга. Если мы это поймем и перестанем относиться как к врагам, а начнем думать, становиться масштабными, начнем развиваться, да, друзья, в такое время, Лучшее, что мы можем сделать, это развивать себя, выходить на другой уровень сознания и масштабности. Потому что каждый шаг в твоем развитии тебя выводит из тех или иных проблем и может вообще вывести из проблем. И я знаю многих людей в Украине, которые живут и думают по-другому, думают по-другому и живут по-другому. Потому что мир для них делает другие условия, в соответствии с их думами. И это реально. То же самое в России. Так вот, давайте развиваться. В любом случае, это более выгодно. Даже если кому-то придется погибнуть в этой войне, она может перерасти более серьезную. Если ты развиваешься, ты нарабатываешь себе более высокие баллы, и ты уже в другом мире будешь в другом качестве. Даже вот с такой чисто меркантильной позицией можно подойти к этому. Но я не об этом. Развиваясь, ты выходишь из проблем. Ты становишься над проблемами. Ты можешь расти и развиваться без всяких на то необходимых тебе каких-то инструментов, чего-то. Все есть, все есть тебе самом, все есть в интернете. Наполняя себя новым содержанием, ты поднимаешь свои вибрации, ты меняешь свое сознание. Из твоей головы выходят страхи, значит, ты не притягиваешь проблемы. Из твоей головы выходит образ врага, значит, ты не притягиваешь врага в свой дом, в свою жизнь. И ты остаешься жить. И чем более позитивно ты думаешь, чем более ты находишься в большей любви, тем больше ты получаешь бонусов от мира. Поэтому важно заниматься своим любимым делом, развиваться во всех направлениях, обязательно масштабности, обязательно осознать многие вещи. Помните, как я сказал, петля. Петля знака бесконечности. Что в прошлое уходит, что в будущее. Чем дальше прошлое, тем дальше у тебя открывается будущее. Это все реально, все работает. Заглядывайте в прошлое, открывайте будущее, наполняйте и лепесток будущего своими надеждами, планами, мечтами, и он будет работать. Это все энергии будут приходить к вам в жизнь, но там не должно быть образа врага, иначе это не сработает, иначе будут проблемы. Вот такая моя позиция. И кто меня внимательно слушал и прочувствовал, что я говорю, тот поймет, что она нисколько не изменилась. И все то, о чем я писал, о чем говорил, и говорю сейчас, это одно и то же. Просто я хочу, чтобы вы услышали большую глубину, чтобы ваша петля в прошлое увеличила вашу, вашу петлю в будущее, вашу петлю счастливой жизни будущее. Если вас заинтересует еще большая глубина, в частности история с Крымом. Там тоже есть очень-очень интересные вещи. Это раскроет ваше сознание, вашу масштабность и позволит по-другому на все посмотреть. Хватит играть по чужим правилам. Хватит подчиняться тем, кому на самом деле ни русские, ни украинцы не нужны. Им не нужна Россия, и им не нужна Украина, поверьте. Если не будет России, Украина тоже им не нужна. Эти территории будут взяты под контроль, они уже сейчас во многом под контролем. И все. Им нужна полная власть над миром. И эти территории для своих планов. И они не враги. Вот это тоже поймите. Они просто решают свои задачи. Они так видят мир. И нужно понимать и принимать, что они так видят мир. Они так хотят. Они привыкли управлять. Тысячи лет управляли. И почему они должны отказаться? Так просто? Нет. Они готовы за свою власть, за то, что они так привыкли жить, они готовы дотянуться до ядерной кнопки. Согласитесь, что надо этому прекратить дорогу, закрыть эту дорогу. Мы должны прекратить войну друг с другом. Это первое. Мы должны помочь Европе осознать свою значимость, свою свободу и не играть по чужим правилам. Смотрите, что происходит. Даже прямые теракты идут вход, лишь бы Европу поставить на колени, чтобы Европу подчинить своим правилам, чтобы Европа Потребляла товары с другой стороны. Так что, друзья мои, это все я рассказал для того, чтобы вы были увидели где-то в другом месте врага. Нет. Врагов нет у того человека, который смотрит на все масштабно. Который видит всю эту картину целиком. И он понимает, что он един с этим. Вот я записал ролик, что я Россия, и некоторые, как вот он, а как же мы, а вы скажите, что вы Украина, что вы Чехия, что вы та-та, другая страна. Скажите и будьте ей, и ведите ее к миру. Я так и делаю. Я это взял ответственность из себя для того, чтобы вести к миру. Россию. Я обращаюсь к вам с такой же просьбой. Возьмите на себя роль ведения своих стран к миру. Поверьте, мы вообще-то сила, большая сила. Не надо применшать. Мы не пешки. Хватит, выходим из этого состояния. Тот, кто не считает себя пешкой, тот и правит. Зачем нам кто-то? Мы сами должны править своей жизнью. Благодарю вас. Еще раз говорю, если вам будет интересно, напишите, и будет еще часть о Крыме. До свидания.